Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкины. добро пожаловать на Мафию 2, именно. Оружейный баран, а, барон и машина Чарли, ребят, что вы предпочитаете больше? Не, конечно, как бы рассчитываю, что мы пройдем и то, и то. Но давайте начнем с оружейного барана, раз уж я так прочитал, пусть это будет оружейный баран, а не барон. И знаете, я, конечно, не подстрекатель и не модник, блять, но я переоделся, потому что. А, три трезви... Будьте крайне осторожны, разрешаю открывать огонь. Ясно. Он не берём. Понял! Всем постав, отбой тревоги Это просто Ебать, <смех> сейчас было просто, ребят, понимаете Такого еще не было, это просто было ко Комбо, блядь Из всех фраз, которые можно было Блядь это, вы... Ребят, таймкодик, пожалуйста Это просто сборка, блядь, сейчас была Просто реально, знаете, вот Репак, блядь, репак всех фраз, просто блядь. Три, я, я умею читать Три, блядь, ну не, я не знаю Сколько там, их штук 10 магазинов-то это типа я бонусные очки могу получить? Нет, спасибо, я, наверное, откажусь. Конечно. Конечно, откажусь, блядь. Так, ну и шо, я подъезжаю к точке. Здравствуйте, блядь, как продать-то? Посигнальте, гудок. Ну, конечно, сейчас... Конечно, блядь, никакой оружие. Господи! Блядь, там Мишани ебашут! Мне больше всего в этой ситуации понравилось только одно. Во-первых, то, что там было три мишани в одной тачке. Ну, как бы кто помнит, да, с кем мишани, как бы мы с вами... Не какие-то бандюки, а мишани. Так, бип. Сейчас смотрите, сзади, блядь, сразу хвост нахуй. Ахуеть, блядь. Бля, куда они выходят? А еще и... Там Томпсон! Не, пацаны, знаете, это как бы вот и, э, когда я проходил Значит, подъезжаем к оружейному магазину и просто сразу выходим. Я не знаю, куда, правда, Джо смотрел в это все время. Так, меня не узнают, все нормально. Посигналил. Выхожу нахуй. Винтовочку достаю. В этой ситуации, блядь, хочется, конечно, сказануть Что-то не очень приличное, но Скрыться, ой, спрятаться от, за машину, наверное Потому что если я поеду дальше, они меня там вообще сразу выебут Так, выходи сразу Блядь, Джо, не тупи, сука Блядь, это пиздец какой-то Без косяков, без багов и так далее. Но, блядь, как можно пройти вот эту миссию сразу с первого раза? Вот, ну, этот, ну, не зная, что там будет. Объясните мне, пожалуйста. Да даже не с первого раза. Я стал специально подальше. Выхож... Выходи, пожалуйста. Куда поехал, дурак, что ли? Господи! Ты глянь, а? Ты глянь, блядь. Даже Томпсон, блядь, не берет его, сука. Он, вот... Блядь, они просто... Они меня просто, блядь, расчленяют нахуй пулями. Блять, ну, не хочу это говорить вслух, но, по-моему, это миссия с Марти сейчас а, немножко на второй план уходит, да? Так, я сейчас попробую стать вот максимально вот так вот, блять. А, ну да, конечно, спасибо. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. Выходи. Господи! Так, я сейчас, блядь, не удивлюсь, если я не сяду в эту хуйню сейчас, вот реально, блядь, не удивлюсь. Возьми что-нибудь, у нас нет патронов, братан, поэтому... Это мешание? Я не понимаю. Он сядет в нее? Садись, пожалуйста. Фух, я просто сейчас, знаете, не удивился бы того, что если бы сейчас тачка закрыла другую тачку, то, чтобы я не смог сесть. Ся... Гоните машину гаражам Фалькона, блядь. О! Вот! Это я называю идеальное преступление. Вот это, я понимаю, идеальный план. Господи! Ах су... Мать! Мать! А как давно в Empire Bay начали выдавать картечь ебучую, блять? Или я не знаю, что это за дробовик, блядь? Сука, блядь. Заебала эта хуйня. Схуяли у них дробовики, я не понимаю, блять, какого хуя! Какого хуя? На трех звездах у них дробовики, блядь! Сос, так это еще опаснее Томпсона, блядь! Пизду, я машину Чарли, блядь. Я не знаю, что там, мне кажется, это какая-то простая какая-то. А почему только копы ездят, блядь, по городу, Что, блядь, происходит-то нахуй, я не понимаю. Ой, ебать, Ебать, Блядь, Что происходит, блядь? Что происходит, блядь? Блядь, а... Сейчас меня попадут. А... Все крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Ебать их там бежит! Да. Блять, это что за хуйня? Че за вертящийся чувак? Какие нахуй четыре звезды? За что, блять? Что за гонил? Че за хуйня, блять? Это что за хуйня? Это что за хуйня происходит? Вы мне объясните, это что за беспредел, блять? Это нормально, блять? <свист> Какой нахуй ха хэ-хэй? Ты ебанулся, Джо, блядь! <свист> Это кто, блядь? Батя мой, с хули тут делает вообще? <свист> Блять, это, блять, это ну это же... Ну это же пиздец. Друзья мои, это же пиздец. Я попробую еще раз. Это таких совпадений, каких-то, блядь, баги, какие-то копы появляются на ходу. как мне просто хотят... Блядь, представьте на количество мусоров просто. Господи! Я сделаю все возможное. Вы видите сами. Я как бы не придуриваюсь, не прикалываюсь, но если сейчас что-то пойдет, блядь, не так, это пока самое... Ясно. Ясно. Если сейчас что-то пойдет не так, друзья, это, наверное, все-таки знак. Это, наверное, знак того, что я не знаю, как даже что и сказать. Двигатель, да, блядь, сейчас будем чинить эту хуйню, конечно. Так, а я так понимаю, здесь меня вообще встречали, да, какие-то ребята, блядь, вот эти вот бандиты, блядь, местные. Кто-то, и кто здесь, я не понимаю, кто, -то, кто -то, я не знаю, что это за чуваки. Я понятия, блядь, не имею. И вот эти чуваки тоже я не знаю, что это за чуваки. А еще сюда идет мусора, который знает почему-то уже номера этой тачки А вот и, собственно... А вот сейчас встретимся, блядь Ну-ка, кто победит? Зло или добро, блядь? Конечно, блядь, добро победит Только я не знаю, кто из них добро, блядь Четыре звезды Бандиты Ебаная тачка, которая кабриолет, которая простреливается Это пиздец Это, это пиздец, ребята это, это полная залупа вообще Это конская залупа какая-то, блядь Нам нужно доехать до автопролем Ну перекрасить не обязательно, я так понимаю она не едет ни хрена, чтобы вы понимали, если вы вдруг думаете, что это супер-спорткар, я давлю на всю. Ну, он е... она едет, конечно, но... Пизда мне сейчас будет... Ебать, я, блядь, что делаю. Ну, конечно, мусора отнес... Давай, доставай, давай, Томпсон, доставай, блядь, хуярь по мне, правильно. Сейчас, а, еще это... если сейчас, блядь, еще будет баг сда... Я еще давил на газ. Ребят, что происходит, блядь? Я давил на газ, она сама сбросила обороты. Помните, здесь баг был? Я надеюсь, его не будет, иначе сейчас охуею просто. Так, все нормально вроде. <звы> Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Я искренне попрошу у вас поддержки